Шанс, твоя судьба Твой шанс, Ну а мы продолжаем нашу программу И на эту сцену вновь я хочу пригласить Талантливую, замечательную певицу с авторской песней и Под ваши аплодисменты Наталья Чистякова Встречаем, друзья! Я хочу вам исполнить свою авторскую песню Которая называется «Разговор с Богом» И хочу посвятить ее любимейший, наипрекраснейший наши ведущие винуши. Любви, как не было и не, а я зажгу. Одну свою свечу, пойду я в храм. В молитве помолчу, вдруг слышу гость. Нежный в тишине, я очень рад, Что ты пришла ко мне, дарю тебе. белых два крыла, лети свободу, Дожду я в и Тысячу свечей. Живи и греть Тепло души, сердца, Люби людей И их ошибки до конца Ты прощай. Тебе я в каждом дне прощения дам, Чтоб ты пришла ко мне. Пусть каждый тем живет, что в нем не каждый должен И не может быть огнем, ты рождена Чтоб тех теплом согреть, кто на костер Сможет без устали смотреть и петли Дашки в храм, тысячи свечей. Зажгите в тысячи свечей. И я ценю свой каждый новый день за красоту, Цветом садов полей за доброту. И свет его очей зажгу я в храме тысячу свечей.